Шестая часть решения задачи D8. Мы проверяем, как себя ведет скорость на вот этом промежутке времени. Для этого давайте использовать заданное нам условие. То есть в начальный момент все равно тело подчиняется вот такому движению. Значит, если мы из этого уравнения давайте используем, значит, V1 равняется минус А... Значит, отсюда следует, что если мы распишем dv1 по dt равняется минус a, то есть разведем переменные, dv1 равняется минус a dt, проинтегрируем, то что мы получим? Соответственно, ну или давайте оставим в неопределенном интеграле. Это что? Интеграл от дифференциала равен самой переменной. А здесь мы получим значит минус a. Умножить на t плюс какая то постоянное интегрирование c. Используя начальные условия, то есть v в момент 0 равно v нулевому, это 0, c получается равным v нулевому. То есть из начальных условий следует, что c равно v нулевому. Следовательно, уравнение скорости имеет вот такое значение. Минус v1t плюс v нулевое. Нам осталось теперь только вычислить вот это значение А, подставить сюда В0 и посмотреть на значение В1, в частности, например, к моменту времени Т достижения. Давайте займемся этим. То есть, А, чему же у нас равно А? Вот сейчас мы А все-таки должны будем... Да-да-да, вот это А для верхнего случая. То есть, мы должны будем вычислить. То есть, давайте А выпишем еще раз, соответственно. Ну или давайте, ладно, вычисления проводить, вот, чтобы не запутаться здесь. Давайте тогда изменим знаки, чтобы все-таки не запутаться. Плюс, минус, плюс. f у нас было равно чему? Я уже забыл. f равняется 0,25, то есть 0,25 умножить на 10, минус 0,25 умножить на... М это у нас сумма всех трех тел. 12 плюс 4 плюс 3. Это у нас будет 19. Мю это у нас... Ох ты, нам еще понадобится мюш, мы не вычисляли. Давайте вернемся к вычислению мю. А мю это у нас вот эта скобка. То есть мю у нас равняется следующей величине. М2 это у нас что будет? М2 это 4. 4 умножить на R2 это 0,5. Плюс M3 это 3. Здесь будет 3 умножить на 0,5. Плюс R2 0,25. Делить на 2. Это равняется 4 на 0,5 это у нас будет 2. Плюс 3 на 0,5 1,5. Плюс 0,25 1,75. 1,75 на 2 умножить на 3. То есть 1,75 умножить на 1,75 умножить на 1,5 равняется 2,625. 2 плюс 2,625 равняется 4,625. То есть μ у нас равняется давайте запишем. То есть μ у нас равняется 4625. Значит, это умножить на 4625. Эпсилон 2 у нас было задано 250. Альфа у нас было задано. Это у нас было синус 30 умножить на синус 30. То есть 1, 2. Здесь плюс 4625 делить на 19. Эпсилон 2 250 умножить на косинус альфа 0,866. Итого, вот это А у нас равняется. Здесь у нас 2,5 минус... А, давайте вычислять. Что у нас там идет в числителе? В числителе идет 0,25 умножить на 4,625 умножить на 250. Мы единицу умножать не будем. Делить на 19. И делить на 2. Равняется 7607. Минус 7607. Плюс. Итого у нас что получается? Здесь 4665 умножить на 250 умножить на 0 0866 и делить на 19 равняется 52 701 52 701. это все будет равняться Ой. Ну, давайте разбираться чему это будет равняться 52 701 значит минус 7,607 плюс 2,5 равняется 47,50 594 47 47,594 вот, к сожалению я смотрю у нас опять расхождение вот с значением 47,594 у нас А получилось несколько другой величиной. То есть, в любом случае, давайте запишем, как у нас получилось. В1 равняется минус 47,594. Ну, вот здесь у нас два знака, то есть 47,60. Да, ну, Оставим, ладно. Т, один знак про запас. Плюс В0, там у нас было равно 2 метра в секунду. Теперь давайте вычислим момент Т. Вот этот самый момент Т. Он у нас равен... А мы его уже даже вычисляли, по-моему. Он у нас равен 0,04. Да? А здесь 0,0346 почему-то. Но ну, нет, 0,04 тоже. Итого А. И, кстати, вот 47,60. Мы как-то идем, видать, по разным значениям. Вот мы вычислили 47,60. Давайте окончательно здесь есть значение 4760. Вот оно, А с чертой. И вот, соответственно, Т004. Ну, давайте я тогда вычислю, соответственно, вот эту штуку. Тоже поменяем знаки. Плюс, минус, плюс, плюс. Это что будет? Это у нас будет равняться минус 2,5. Плюс 7. 607 плюс 52 701 плюс, минус плюс ну, все, все равно у нас будет достаточно большое расхождение с а где-то значит у нас ошибка есть но я давайте округлю 52 и 7 на да, здесь 76 это будет 59 то есть 60 и где-то 63 минус 2 и 5 это будет 58 63 минус 2 и 5 57 и 8 где-то то есть 57 и 8 57 и 8 приближенно то есть расхождение у нас все равно соблюдается ну давайте за арифметикой не гоняться но вернуться к этому расхождению надо будет и проверить конечно Теперь мы пока что используем все равно, в любом случае мы используем верхнюю, верхнее уравнение в предположении, что скорость все время положительна. Сейчас мы подставим сюда значение t и посмотрим, в какой момент эта скорость превращается в 0. То есть давайте вычислим вот такое значение, вот такое время t штрих, когда, когда v1 равно 0. То есть подставим сюда 0, что мы получаем. Т-штрих равняется, если это равно нулю, соответственно, у нас Т-штрих равняется 2 делить на 47 594. Это равняется Т-штрих равняется 2 делить на 47 запятая 594. Равняется 004. 004 и с небольшим там. То есть за за отрезком самое главное, что для нас 0.042 даже. А, 0.042. Ну вот по моим данным выходит, что решение у меня достаточно. То есть вот эта формула, вот она, применима на всем диапазоне времени от 0 до 4, поскольку скорость обращается в 0 за этим диапазоном. И мы, в принципе, вот этой формулы отвечаем на поставленный вопрос, какова скорость. Скорость, значит, будет в момент 0,04. Она будет равна... Мы подставляем значение 0,04. То есть, минус 47,594 умножить на 0,04 плюс 2. Соответственно, это будет равняться... Где у нас? Вот. Значит... Э где 47 запятаем 594 умножить на 004 равняется 1093 это со знаком минус значит я поменял все знаки минус 2 равняется со знаком плюс только 0096 равняется 0 0,96 метров в секунду, поскольку в системе СИ. То есть, вот мой ответ, вот мое значение. В момент, v, в момент T равное 0,04 секунды, то есть, когда колесо, вот это второе колесо остановится, то есть, его скорость превратится в ноль. Соответственно, кстати говоря, и третье колесо тоже в этот момент остановится, потому что оно движимо вот этими рейками, которые в свою очередь двигаются за счет этого колеса. То есть вот в этот момент t равная 0,04 скорость колеса, скорость призмы еще будет равняться что 0,096 метров в секунду. Но вот здесь я вижу, что вот то же самое значение t со звездой вычислено. И здесь у меня вообще другие значения получаются. Другие значения. Вот для момента t со звездой, где они Вот вычисляют минус at плюс c, Вот минус АТ плюс v0. И так далее, и так далее. Но если окажется, что t -t -t -t -t -t справедливость в нашем следе, следовательно, интегрируем и получаем в это Вот, пожалуйста. Где? Следовательно, тело 1 начинает при Т равном t со звездой двигаться в обратную сторону. Это движение. Интегрирую 1. То есть, вот у них э используют вот этот пример. Вот с ним. Они решают t со звездой. Получают, что в промежутке до 4 в промежутке от 0 до 4 сотой секунды вот в этот момент на 3 сотой секунды скорость обращается в ноль то есть тело начинает двигаться в обратную сторону следовательно надо разбить промежутки интегрирования на 2 на первый и второй. Ну, я говорю, это и тут начинается пункт Б Решение задачи. Это дело тогда подлежит проверке, но по моим данным, вот мы вычислили, оказалось все еще проще. Ну, давайте мы проверку отложим, поскольку я говорю на последнее время я несколько раз Убеждался в том, что не все так в яблонском хорошо. Я говорю, это на примере задачи D5. Когда помню, буквально несколько часов бился над ошибками, так и не нашел, и мы разошлись в значениях. Ну, может быть, вы, уважаемые слушатели, найдете эту ошибку. В данном случае мы отвечаем вот этим уравнением скорости, вот с, такими, с таким значением в момент остановки второго колеса скорости первого тела. Вот как решается задача на теорему об изменении импульса механической системы. Но это было у нас в общем-то, напомню, мы применяли теорему ну, о движении механической системы. К этому решению мы еще даже не подошли. Вернемся к этому в следующих частях. И позже, скорее всего.